Привет, ребята. Я остановился для того, чтобы показать вам одну вещь. Сейчас я на велосипеде поехал, хотели поехать с матерью покататься. Вот велосипед пока стоит. Но сейчас я вам покажу одну интересную вещь. Германия цивилизованная страна, продвинутая страна. Там никакой может, не может быть катастрофы или ничего не такого, что может быть необычного. Что может произойти в России, например. Что в Германии не может произойти. Значит, улица. Недалеко от датской школы. Остаюсь сейчас на тротуаре. А около меня на дороге, смотрите. Судя по всему, дырка будет больше и больше и больше. Так, чтобы вам видно было, покажу с разных ракурсов. Кто-то муж, мужа кидает мусор туда Вот здесь через кусты датская школа В этой стороне у меня мой магазин, где я работаю Поеду догонять мать Люди, еще раз повторяюсь, от нас зависит, где мы живем